Здарова чубики! Перед началом ролика хотел сказать то, что проект будет в телеграме, поэтому переходите в описании по ссылке, подписывайтесь. Буду туда выкладывать разборы проектов. Все, не буду вас отвлекать, приятного просмотра. Ходить я подарю свои девушки с тропом. Убрать и как учесть зелени в лёгких, Ну не чем пуговить, ам газон. Твоя шалова скинула вислету, лету, Хочет провести на ведь номер мой. Здарова, чупики. Сегодня у нас заключающее видео По обработке вокала в данном проекте. Я думаю, он вам уже поднадоел, Но все таки здесь было много голосов, Поэтому хотел разобрать его для вас полностью. Значит, сегодня... У нас сведение вокала, который чем-то отдаленно напоминает вокал Кизара, как мне кажется. А, в принципе, результат вы слушали в начале видео. Давайте посмотрим по быстренько, пройдем по обработкам. Значит, Это у нас лид-вокал. Это лид-вокал, который у нас на заднем фоне даблится он. Это повторение. <послужит> И это бэки, которые разведены по панораме. Четыре дорожки для вас специально выделил. Lead. здесь у меня тюн, тональность трека у меня, а минор, такие настройки, ничего интересного. По Фабфильтр Pro-Q3 с такими настройками, СУ-2, ЦЛА-76 с такими настройками, атака у меня почему-то не настроена, релиз пятерка, тридцать, 30, восемнадцать. отпут 18. Эйрвок стерео, компрессия 9.5, достаточно сильная, гейн минус 4. Диэсер не сильно жмет, так как вокал был особо без сибилянтов. Апекс винтаж. Я уже о нем говорил в предыдущих видеороликах. И SSL UQ. В принципе, по обработке лида все. Дальше Double. Здесь, помимо основных, которые были здесь, еще есть декапитатор с тройкой Drive Mix на 100%, но я здесь подубавил его. Low Cut сделал, хайкат. И даблер. Direct я тоже выключил, потому что мне не нравилось, как он звучит. И особенно интересная фишка в этом вокале. Которые я не совсем считаю корректной, но это здесь звучало, поэтому я решил ее оставить. Как видите, у меня на основном лиде только всего два посыла. Вот этот посыл, который мы уже разбирали. И вот этот. Второй посыл вкручен совсем в минимум. А на лид-дабле у меня сразу идет три посыла. Три посыла и здесь у всех разные настройки. Где-то есть дилей, один где-то h-дилей. Airbox у кого-то вообще с параллельной компрессией. И в общем, то, что я кинул одну дорожку на 4 сенда и подкрутил их, это дало, как по мне, некой объемности треку. Давайте сейчас разберем бэки и послушаем, как э, звучало бы и без сендов. Здесь, по отличие от других, это то, что у меня здесь стоит C1, чтобы лишней шуму подрезать, которые были в записи. Больше здесь ничего нового нету. Э, в бэке, которые разведены у меня по панораме. Здесь тоже C1 g стоит, все в принципе то же самое, но здесь есть panman с такими вот настройками, как настроить panman я показывал в первом своем ролике, и Valhalla Room, небольшой микс на 8%, буквально выкрутил. Послушаем, как оно звучит все вместе, без бита, и послушаем, как работают сэнды конкретно исправляюсь Твою малышечку до дома Пишет потом, а я включаю тупого Затирает про листочки от альбома Убит в парке, но у дома Я не пуху на закон, дуну сухого ушел в загон. Чтобы налево можно было ходить, я подарю своей девушке стропон. Убрать и как куча зелени в люких, кнут не оменьчом пуху, ветер в газу. Твоя шалава скинула висклету, хочет провести нам, номер мой. Вот в принципе как они звучат, а теперь давайте послушаем просто вокал. Но я уберу сэнды оставлю только один сэнд, допустим, который сильнее всего вкручен. Послушаем. Проведу Проведу. Твою малышечку до дома. Пишет потом, а включаю тупого. А сейчас я буду возвращать по чуть-чуть сэнда, и вы будете слушать, как меняется вокал прав твою малышечку до дома пишет потом а я включаю тупо затирает про листочки от альбома убит в парке но я проснулся у дома как можете услышать вокал становится более объемный такой и лучше вписывается в бит вообще не всегда считаю что это подходит но конкретно для данного бита, конкретно сейчас, в данном проекте мне очень понравилось это звучание. Поэтому я все-таки оставил. Из автоматизации здесь есть э, вот такая штука. Давайте послушаем. Это uh. громкость конкретная. Автоматизация громкости потому что а, мне не понравилось, а, что эти беки слишком выделяются, поэтому я дал им постепенное нарастание. В принципе, на этом-то и все, из обработок ничего сложного. Смотрите предыдущие ролики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. В следующем видео готовлю поэтапное сведение другого проекта, уже наконец-то забудем про этот проект и будем начинать разбирать другие песни. Все, всем пока.